Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас с вами будет ролик, вернее, это будет серия роликов, а этим роликом мы только начинаем. Рассказывать мы вам будем о кунаяла или о Сан-Бласе. Это место в Панаме, оно имеет автономию, но об этом я вам расскажу немножко позже и расскажу, как живут там местные люди, тем более здесь в Марине у нас есть одна знакомая, зовут ее Кэнди, и она представитель народа гунов, она расскажет почему и что и как происходит здесь на сан Сан-Блассе. Также к нам приедут наши друзья из Нью-Йорка, которые собственно и вытащили меня на это путешествие, потому что мне собственно в Марине здесь прикольно и окрестности нравится, но э, только друзья могут вытащить нас из этого места, где мы постоянно стоим. Так вот, следующие ролики о Санбласе. Поехали! Для того, чтобы съездить комфортно, у нас здесь есть друзья. Карен, это наша соседка, здесь стоит на катамаране и живет в Панаме и расскажет, потому что она очень много времени проводит в Сан-Бласе, ей нравится. Второй наш знакомый это Эрик Баухаус. Кстати, мы с ним, скорее всего, сделаем в будущем интервью. Этот человек, который сделал самый лучший в мире пайлот-чарт, который я вообще встречал. То есть это книжка, в которой рассказано и показано, как куда заходить, комфортно провести время во всей Панаме, включая Санблас. И вот, собственно, эти два человека нас пронавигировали, создали нам маршрут, рассказали, где есть связь, где нету связи. Но я решил не пользоваться вообще телефоном, никакими средствами связи, сделать себе такой информационный детокс. Самый первый день прилетают наши друзья прилетают из Нью-Йорка. Лететь очень просто. Прилетел в JFK, сел в самолет в Панама-Сити. В Панама-Сити их встречает наш знакомый в Панаме, который привезет их в Линтон-Бэймарина. Но так как они прилетают в 5 вечера, то приедут они уже будет поздно. И с завтрашнего дня мы начнем подготовку к выходу. И вот там в ближайшие дни отчаливаем. Приехали уже. Я иду на парковку их встречать. Потому что их дальше не пускают. А я несусь, чтобы их забрать с парковки. О, okay. ес! No. Oh, yes. oh. yeah, <laughs> ну все, что, свободу. добро пожаловать! Заходите! Листья салата, лаймы, лук, капуста, чуть-чуть овсяночки, ананасы, помела, мёд, опа Окей. Okay. Это вино прямо? Это вино. Вы пробовали? Самое необходимое в жаркой погоде, в теплом круизе. Ну вот, готовы уходить в море, закупились. Всего понемножку okay you give me an email address yeah and i will send you my in reach email address so okay I can make sure okay is it it do if you want yeah, yeah i just want to make a mark Well, oh, yeah it's here, uh -huh. here. yep <laughs> nice so and i think that would be a good destination and we can talk more about the lemons okay this uh -huh. is these are the the the east lemons. You... Итак, Сан-Блас и Легуна-Яла ⁇ это вообще территория, которая принадлежит Панаме. Но у кунов есть своя автономия. То есть, грубо говоря, у них есть свой управленческий и законодательный орган. И они вроде бы как являются частью Панамы, но при этом у них есть свои законы и свои правила, которые в Гунаяла действуют. Многие из них не очень умные. И очень много спорных моментов, например, таких как... Все острова э, Гуна-Яла, они идут под юрисдикцией Гуна-Аюнтаменту. То есть это муниципалитет, не знаю, как это называется. То есть это э, законодательный орган. А вода, которая идет вокруг этих всех островов, это является как раз именно Панама. То есть и у них получается такой странный юридический конфликт, когда с одной стороны... У них есть закон самостоятельный, который диктует вообще всем правила поведения. Но это касается только островов. А то, что происходит над водой и под водой, это идет юрисдикция Панамы и управляется полицией, и аэронаваль и прочими контролирующими органами. Управляющий орган Гунаяла считает, что... Они тоже имеют на это право, и здесь идет юридическая нестыковочка, которой, собственно, все их и пользуются. Стоит отметить то, что сан сейчас действительно закрыт, туда нельзя попасть ни по берегу, ни по воде, запрещены любые чартеры и любые перемещения pleasure craft, то есть любые лодки, которые находятся там, они до юры не имеют права быть. Но люди ну, а теперь давайте я вам немножко расскажу о том плане э, и том маршруте. Итак, точка номер один у нас вообще-то промежуточная, потому что мы придем уже ночью, и мы выбрали такое место, где можно ночью безопасно подойти и бросить якорь. Это эскиз и посредине находится маленький островок, за которым есть якоринг, но мы перед ним станем, там уже качать не будет, потому что волны идут с северо-востока, и э, все рифы закрывают нас полностью от волн. Далее мы идем на Холландейскис, на восточную часть. Конец всего этого архипелага. После этого мы спускаемся вниз на точку 3. Эта точка называется Коко Бандерос, острова Коко Бандерос и посерединке есть три острова. Самый северный обитаем, и последние и ниже два острова необитаемые. После этого мы идем. После этого мы идем на острова Салардуб-Сугардуб и.. Залив, в котором мы бросим якорь. Надеюсь, что нам там будет интересно. И после этого мы поднимаемся выше, чуть-чуть э, правее от Лемон Кис. Мы становимся на якорь на южных островах Чичиме Кис. И на этом наш тур заканчивается. И мы возвращаемся обратно в Линтон Бэй. Нам нужно заправить Эль Тузик. Эль Тузо. Одна из основ яхтинга, это как правильно делать еще раз, медленно превращается, медленно превращается. не получается. Да. Как рояль. А что ты дымишься? Горит может что-то. Огонь, потому что внутри происходит. Что это за волшебное зелень? Это же это масло. А, да? Это просто банка, а здесь пропорция. А, понял. Здесь. А, это удобно? Да, да. заливаем воду сейчас, чтобы у нас лодка полная была. до нашей точки 55 морских миль но так как здесь есть какое-то течение встречное мы идем три узла с, с оборотами 1800 поэтому я сейчас он долго идти мотор потому что закончилось топливо а закончилось оно потому что его показывала треть бака а в какой-то момент она его просто перестала показывать в ноль поэтому сейчас будем заливаться а пока паруса <с> выставили <с> идем под парусами и мы не можем зарифить джип потому что у нас развалился фурлер на две части как это было на ямайке но нас это не Смутила, но не остановила. Это мы будем исправлять немножечко попозже вот вы видите край суши который к нам близкий потом идут островки это как раз вот и есть санбласт бей то есть то место где живут куны кунаяла земля кунов а мы идем дальше куда-то в общем куда-то туда идем на педалях Решили сделать небольшой шарткат. Вот здесь вот Кайос Чичиме И вот зайти, попробовать где-то здесь остановиться и переночевать А уже на завтра пойти сюда Здесь по расстоянию будет еще нам 10 миль Я думаю, что нас это вполне устраивает Короче, вот сейчас мы идем вот сюда, вот вниз И будем пробовать здесь остановиться А в игре это вот так Я только что сходил проверил якорную лебедку, якорная лебедка с носа работает, а здесь не работает. У нас второй косяк, который выпал за, за это путешествие. Они третий. Третий. Да, третий. Они вчетвером под лодкой. Да, смотри, четырем, смотри, четырем. А, Мало, целая семья. и больше, он еще один, 5-5. Ночные дельфины. Вот прикольный welcome. Подходим уже к острову, близко-близко. Уже выровнялась э, вода, то есть сейчас такой достаточно хороший флет. Опять дельфины. Мы подходим вот к этому острову, здесь вот видно на АИСе лодка стоит, можем посмотреть, кто это. Класс Б, то есть это просто обычный сейлинг-бот, стоит на якоре. А мы подойдем сюда и где-то вот здесь вот швырнем. Какая Глубина! Глубина! Отлично Я поехал назад Что-то за рыбина такая странная 6, 6. Вот мы и стали Здесь мне не понравилось Потому что мы были слишком близко А здесь мы стоим на хорошей глубине вон 10 метров у нас сейчас Правда вот здесь вот было там и 20 чем-то Но это как бы Зацепились и зацепились Вывалили нормально цепи Ну вот собственно Наш трип на сегодня закончен Вот у нас берег мы нормально, стоим безопасно, вот его видно немножко плохо, но этот фонарь хороший, прямо все на берегу, он деревья даже видно. Пойдет. Утро доброе, у нас тут погодка блин, полная говно. Хотели отдыхать, а выглядит вот так. Еще э, ночью нас сорвалось с якоря, оно как сорвало, просто потащило, и здесь коралловое дно, не очень хороший держак, хоть мы много вывалили, начали съезжать, и здесь глубины идут там 10 метров, потом 25, э, но если нас стаскивало ну, вот туда, куда мы ехали, мы просто бы на глубину постепенно уходили, э, начали вынимать якорь, он еще и застрял, но все равно вытащили, аккуратненько. И переставили чуть-чуть дальше но вот сегодня хотим уже стать нормально потому что это ну, отдыхать надо ночью стоим вот здесь вот тут вот, вот, вот. А идем мы это все один а, чей идем и вот сюда и вот э, тут есть якоренки то есть мы будем идти вот как-то вот так вот сюда зайдем и так чик, и все вот так это все выглядит с утра. Вот этот островок, там за ним можно тоже стоять, но это нужно ночью было идти, мы не хотели. Сейчас видно, что туда зайти в принципе было можно, не такое уж оно и узкое место. Но нас ждет там. Получается вот э, одна, вторая, и, мы ее, и вот там он еще вдалеке, третья. И мы их пропускаем по старборду, а с той стороны у нас вот прямо риф рядышком. Мы его по порту пускаем. Вот мы и швырнули, метнули якорь. Метка. Красивые места, но не могу сказать, что я такого не видел и раньше. Что? Как мне говорили, санблас, рай на земле, реально парадисо. Какое парадисо? Тобагоки есть такие же. Ну и вообще весь тихий такой же. Ну, наверное, парадисо. Посмотрим. Первое впечатление может быть обманчиво. Не, ну красиво, реально же красивые места. <смех> Привезли бобов, риса и э, еще кое-чего менять на гостеприимство. На бусы. <смех> на бусы, да. <смех> Давайте подрезюмируем наш тур и наш переход. То есть мы вышли немножечко поздновато, нужно было выйти не в 7 утра, а там часов в 5, потому что мы шли против ветра. И то место, куда мы хотели стать, на Чичиме, оказалось, что туда не нужно ходить, потому что местные в связи с ковидом очень не хотят видеть никого рядом, поэтому прогоняют. Поэтому мы развернулись и пошли Согласно нашему изначальному плану На точку 1, где мы стали С плохим держаком Ночью нас там сорвала. И вот, несмотря на плохую погоду И все вот это вот происходящее мы подошли на точку номер два это Halland эскиз где мы собственно и решили провести э, немножечко времени потому что место прикольное но об этом я вам буду рассказывать уже в следующей серии поэтому друзья не забывайте подписываться ставить лайк задавайте вопросы а мы уже увидимся с вами через неделю пока